И снова здравствуй! Итак, я закончил обрабатывать а, видео с Альянсом и уже хочу взяться за а, переозвучку персонажей Орды. Итак, а, актеры, которые озвучивают Орду и Альянс, они по сути а, одни и те же. Разница в том, что их еще дополнительно а, дообрабатывали. Но я постараюсь сделать максимально похоже. А, вот, так что если вдруг что-то будет не получаться, ну не серчай. Но в любом случае я постараюсь и надеюсь, что тебе понравится. Итак, склеек никаких. Это все один дубль. Если вдруг камера по каким-то причинам отключится, я сразу же ставлю опять на плей. Так что а, все честно, одним дубли, дублем а, все персонажи Орды. Ну что, начнем. Ага, да, чего хочешь, чего надо хозяин, Сделаем. с удовольствием, да-да, хорошо, ага, бей их, попробуем. Чего? Не мешай, я занят. Нет времени. Ты меня с кем-то путаешь. Почему бы нет? Моя жизнь принадлежит Арде. Да? А? Хозяин? Чего прикажешь? Дабу! Глоктар! Сквобу! Зак, зак Время убивать! Ля. Умри! Ну чего ты щелкаешь, как дятел? Ты сюда пришел командовать или щелкать? Не могу стоять, когда другие работают. Пойду полежу. О, -о, -о, -о. А вот так мне нравится. Знание сила, А сила есть ума не надо. Чем шире наши морды, тем теснее наши ряды. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Зуджин будет отмщен. Кого убить? Чего? Что прикажете? Куда пойдем? А, -а, -а, -а. все, что пожелаете, так и сделаю. Ладно, <смех> Дэс Динго сам виноват. Прольется кровь. Ну что вам от меня надо? Мне кажется, вас надо немного укоротить. Ровно на одну голову. <смех> Одна голова хорошо. А на плечах еще лучше. Вурдалак Вордалаку друг, товарищ и корм. Одна голова хорошо, а две уже некрасиво. Дастинго. Волчья зрапа ждет. Говори, вождь. Что нужно? Только скажи, не проблема. Эй, ерунда. Вперед. Взять его отведай Стали. Зарду. Что это так пахнет? Фух, плохая собака. Сейчас пою. Сколько волка не корми, а у меня нога толще. Нортренский волк тебе, товарищ. Во славу вождя! Да хранят меня мои предки. Где враги? Что нужно? Ну что? За племя! Немедленно! Отлично! Смерть врагам! Да сгинет враг! Растопчу! Не щелкай, а то забодаю Молочко не хочешь? Ты слышал о коровьем бешенстве? Эй, убери клеймо! Ну, Торро! Слушай, а может не надо? Му! Я прилетел. Чё, командир? Что будем жечь? Ну, я это слушаю. что такое? Как скажешь, начальник? Уже там. Круто. Без проблем. Ты начальник, как скажешь? Не уйдешь. Лови! Получай! Ха-ха-ха-ха-ха! Кончай щелкать, мыша глохнет. У тебя кошка курит? Нет, значит это дом вождей горит. Так он не топырь, а говорил орел... Полет не топыря в глухой ночи. Вы все еще не верите в демократию. Тогда мы летим к вам. Золой джин будет отомщен. К полету готов. В рок у небе. Хундабу! Говори, вождь! Жду приказаний! Навстречу ветру! Летим! Только вперед! хе хе -хей. Пикирую! Крылатая смерть! За победу! Враг в небе! Малыш, я действительно умею летать! Я вижу свой дом! Летайте вивернами Орды. Стюардесса, пакет. Все выше и выше и выше. Подари себе небо. Ты не нравишься моей виверне. Ты мне тоже не нравишься. Смерть врага морды.